Так, я уж прям реально здесь перенервничался сегодня. Еле-то я добрался до этого дома, потому что это был кошмар, это просто ужас. Прежде чем приступить и выявить, что в этом доме находится, говорят, что призраки. Ну в принципе все это показывают, Мы сейчас будем как бы стараться связаться с ними, узнать их историю, еще смогут ли они что-то нам донести. Вот я нахожусь здесь уже приблизительно часа два, пока за это время ничего особенного не происходило. Я подумал, что лучше. Я два часа просто посижу и посмотрю, понаблюдаю за тем, что может быть естественно в доме что-то происходит. Но как бы никаких звуков не было. И думаю, вот сейчас я уже подключил камеры одну, вот эту, и которая там. Это будем использовать чуть позже, потому что, когда будем общаться, если вообще мы будем общаться. Я взял вот такую вещицу. Это поющая тибетская чаша. Говорят, что она служит аналогом свистку. Но я ей ни разу не пользовался. Сейчас мы проверим ее действия. И я уже зажег свечи и думаю, время начинать. Если здесь кто-нибудь есть, прояви себя. Так. так. Есть, ребята? Там так промышлен. Контакт он так налажен. Черт. Черт. Неожиданно было сейчас. Так, давайте свечу тут свечи подождем. Так, значит. Можешь еще что-нибудь сделать? Можешь еще что-нибудь сделать? Откуда треск не пойму, идет? не рабочий не пойм треск какой-то идет отсюда так ладно камеру включить к сеансу, к эксперименту, о котором я уже вам говорил. Тут самое важное держать руку очень ровно и неподвижно. Так. Хозяин этого дома. Ты здесь? ты делаешь? Это ты? Хозяин этого дома. Ты здесь? Хочешь пообщаться со мной? Нет. Прощай. Со мной? Нет. Прощай. Блин, на ходуном ходит. Жесть. Просто жесть. дома Ты не причинишь мне вреда хочешь причинить мне вред хозяин этого дома Ты не причинишь мне вреда хочешь причинить мне вред Хозяин этого дома? Твою мать. Жесть. Просто жесть. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Это что сейчас было? Просто жесть. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Это что сейчас было? Ты что за жесть? Твою мать Охренеть Охренеть Тихо, тихо, чё это? это твои ботинки? Холодильник открыт. Нет, нет, нет, пусть он активничает. Давайте продолжим. Надо продолжать общение. Я с ним просто не попрощался, может быть, из-за этого. Хозяин этого дома. Прощай. ощущение, что кто-то дверь просто-напросто держал. Может, местные кто-то тут. И самое интересное то, что все иконы на улице почему-то из дома вынесли. Давайте продолжим общение с ним я думаю я думаю сейчас мы продолжим с ним выходить на контакт давайте все-таки попробуем узнать побольше Так, я думаю, сейчас я еще раз попробую с ним связаться. Постоянно что-то прерывает, сеанс как будто мешает мне поговорить просто, ну, серьезно. Ты хозяин этого дома. Теперь да. Ага. Ты хочешь пообщаться со мной? Прощай. Прощай, говорит мне. Нет. Хочешь пообщаться со мной? Прощай. Прощай, говорит мне. Нет? Я могу тебе чем-нибудь помочь? Я могу тебе чем-нибудь помочь? Да. Так, короче, нам нужно дома смотреть. Я думаю, дело в этом. Так, прощай и все. Дома смотрим. Возможно, бывает такое, что некоторые души застревают здесь из-за вещей, предметов каких-то. Давайте просто посмотрим на вещи, которые будут странны в этом, в этом помещении вообще в целом. Сейчас уже все затихло. Пока у нас есть время, можно поискать что-то и найти. Возможно... все вынесли, значит что-то, что-то тут не так. Так, ну будь я каким-нибудь человеком, который чего нибудь прятал, я бы, наверное, тоже точно не делал этого в доме. капкана Капкан. Так-так, ну-ка, ну-ка, а это что у нас такое? Вот и оно, вот и оно, то, что мы искали. Это то, что мы искали, ребята. что мы искали Так, сейчас мы проведем один ритуал с этим зеркалом. И если дело... Так, сейчас я проведу один ритуал с этим зеркалом. И если дело в этом зеркале, то, если у меня все получится, я, возможно, смогу помочь этому духу-призраку, который здесь заперт. Сейчас посмотрим, что у нас из этого выйдет. И, в принципе, я думаю, что на этом надо будет закончить, если получится. Я немного волнуюсь. Последний раз, когда я это делал, несколько раз зеркало взрывалось, ну, вот буквально, то есть трескалось, взорвалось Но в моих выпусках этого нет Потому что я первый раз я вам сейчас покажу, если даже это произойдет Поэтому нужно отсесть чуть дальше Возможно, можно просто попасть в глаза, это будет болезненно Так, Я сейчас прочитаю один ритуал Вы его слышать не будете, потому что это опасно Я даже прикрою вот так Если хочешь уйти, можешь выйти из этого зеркала. Если хочешь уйти, можешь выйти из этого зеркала. Вот об этом, вот об этом, об этом я и говорил. Теперь самое сложное, нужно убрать это все и никогда, никогда не смотреть в осколки, иначе это может очень, очень грустно и плохо закончиться Причем, если обратить внимание, если обратить внимание на стекла, которые здесь. Если обратить внимание на стекла здесь, если обратить внимание на стекла здесь, заметьте, они все запотели. И это неспроста. То есть, ну, вот, меня не видно. Так, так друзья, скорее всего, это все. Я уверен, что всегда вот эта штука срабатывала и после. Вот этого больше уже ничего не происходило. Я, конечно, посижу здесь на всякий случай еще пару часов. А, Посмотрю. Так, радио, чисто чтобы убедиться, что я прав. Если что-то будет, я подключусь. Как бы, то есть оставлю камеру включенными. Если что-то будет, я это вставлю. Если нет, то я, я потому что практически уверен, что это конец.